Россия готовит возмездие странам НАТО гиперзвуковыми кинжалами. Россия, предположительно, разместила под Калининградом истребитель МиГа-31 с ракетой, которая очень похожа на гиперзвуковой кинжал, пишет Forbes. Польша и Прибалтика забили тревогу, когда в понедельник в Польшу начали прибывать американские десантники в ответ на наращивание российских войск вблизи украинской границы. В Telegram было размещено видео посадки российского истребителя МиГ-31 на авиабазу в Калининградской области. Если самолет оснащен гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», то страны Запада оказались под угрозой, снаряд может долететь до большей части столиц европейских стран буквально за 10 минут, пишет Forbes. Перевод материала подготовила полит Россия. Больше всего автор Forbes боится того, что кинжалы оснастят ядерным зарядом. В таком случае при попадании в цель урон будет в несколько раз больше, чем от бомбы, которую сбросили на Хиросиму, отмечает он. Ракета Х-47 «Кинжал» обладает высокими показателями дальности. Боеприпас способен преодолеть расстояние до 2000 км на скорости, в 10 раз превосходящей скорость звука – более 3 км в секунду. Перехватить кинжал у систем противовоздушной обороны иностранных государств не получится. Если Москва действительно разместила мега 31 с инновационными вооружениями под Калининградом, то сделала это не просто так. Не исключено, что с помощью такого шага Россия отправила предупреждение Североатлантическому альянсу, считает автор. В конце 2021 Москва предложила Соединенным Штатам и НАТО проекты соглашений о взаимных гарантиях безопасности в Европе. Согласно документам, Россия призывает Запад подтвердить отказ от распространения Североатлантического альянса на восток. Военный блок должен гарантировать, что откажется от принятия в свой состав Украины и перестанет строить военные базы в других постсоветских странах. Силы альянса в Восточной Европе также должны быть отодвинуты до позиций 1997 года. В начале февраля руководство НАТО отклонило большую часть предложений Москвы, назвав их невыполнимыми.